Базовое уважение заключается в том, что вы изначально как бы, допускаете, что мужчина от вас отличается и физически, и психически, и духовно от вас отличается, и он имеет право от вас отличаться, и в этом как бы, и есть его вот, как бы, прелесть, его сила, то, что он не такой, как вы, и вы, может быть, его, и он вас никогда не поймете даже. Вот. Мужской мир, он другой. Мы когда будем разбирать фигуру отца и внутренний мужчина, я вам подробнее расскажу, как мужчина взрослеет, какие он проходит этапы. И что, ну, поверьте, ему тоже не так уж и просто это все дается. Да, там отделиться от матери, к отцу присоединиться, потом еще от отца отделиться. Ну, у вас другая ситуация. Она другая, тоже не проще, не, не, не, не сложнее, просто другая. Но суть такая, то, что каждый мужчина достоин уважения пока он не опроверг это. То есть, пока мужчина ничего плохого для вас не сделал, там, не унизил, не оскорбил, не обокрал вас как-то, да, не назвал какими-то словами, он достоин уважения только потому, что ну, вот он имеет право быть другим, не таким, как вы. И, конечно же, за, ну, скажем так, за плечами всех мужчин тоже есть какая-то история. У кого-то успешная история, у кого-то неуспешная история. Ну, мужчины же тоже там травмировать могли в детстве. Ну, не только что вы там пострадали там, от, от мамы и, и папы. Мужчина тоже может быть таким же травмированным. И базовое уважение – это то, что вы допускаете и даете право общаться мужчине с вами, пока он в отношении вас, ну, не поступил, недостойно. То есть вы исследователь спрашивать а как ты, а что ты? То есть такой вот интерес, как вот он живет, какие у него ценности у мужчины, какие у него цели. Не так, что типа, о, блин, как это мне так вот сделать так, чтобы вот он меня там обеспечивал, чтобы он меня там сделал счастливо, закрыл мои потребности. Но это такой вот низкий потребительский подход. Подход, которому я учу, это вы проявляете к мужчине уважение и интерес. Это происходит искренне, и мужчина также искренне хочет о вас позаботиться, потому что ну, он видит то, что вы в него включены как бы.